После совершения варварских террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября текущего года весь мир до сих пор живет под впечатлением этой трагедии. Российская Федерация уже давно, опираясь исключительно на собственные силы, ведет борьбу с международным терроризмом и неоднократно призывала международное сообщество объединить свои усилия. Позиция России неизменна. Мы, разумеется, и сейчас готовы внести свой вклад в борьбу с террором. Мы полагаем, что прежде всего нужно обратить внимание на усиление роли тех международных инстанций и институтов, которые были созданы для укрепления международной безопасности. Это Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности. Необходимо также энергично заняться совершенствованием международно-правовой базы, которая позволяла бы эффективно и оперативно реагировать на акты террора. Что же касается планируемой антитеррористической операции в Афганистане, то свою позицию мы определяем следующим образом. Первое – это активная Активное международное сотрудничество по линии специальных служб. Россия уже предоставляет и намерена дальше предоставлять имеющуюся у нас информацию об инфраструктуре, местах пребывания международных террористов и базах подготовки боевиков. Второе. Мы готовы предоставить воздушное пространство Российской Федерации для пролета самолетов с гуманитарными грузами в район проведения этой антитеррористической операции. Третье. Мы согласовали эту позицию с нашими союзниками из числа центральноазиатских государств. Они разделяют эту позицию России и не исключают для себя возможности предоставления своих аэродромов. Четвертое. Россия также готова, если этого потребуется, если это потребуется, принять участие в международных операциях поискового и спасательного характера. И пятое. Мы расширим сотрудничество с международно признанным правительством Афганистана во главе с господином Рабани и окажем его вооруженным силам дополнительную помощь в форме поставок вооружений и боевой техники. Возможно, и другие более глубокие формы сотрудничества России с участниками контртеррористической операции. Глубина и характер этого сотрудничества напрямую будут зависеть от общего уровня и качества наших отношений с этими странами и взаимопонимания в сфере борьбы с международным терроризмом. Для координации работы по всем обозначенным выше вопросам мною создана группа во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Борисовичем Ивановым. Эта группа будет собирать и анализировать поступающую информацию, а также практически взаимодействовать с участниками операции. Мы также считаем, что события в Чечне также не могут рассматриваться вне контекста борьбы с международным терроризмом. Вместе с тем мы понимаем, что эти события имеют и собственную предысторию. Допускаю, что до сих пор в Чечне есть люди, которые взяли в руки оружие под влиянием ложных идей и искаженных ценностей. Сегодня, когда цивилизованный мир определил свою позицию в отношении борьбы с террором, определить свою позицию должен каждый. Такой шанс должен быть предоставлен и тем, кто еще не сложил оружие в Чечне. Поэтому предлагаю всем и рядовым участникам незаконных вооруженных формирований, и тем, кто называет себя политическими деятелями, немедленно прекратить все контакты с международными террористами и их организациями. В течение 72 часов выйти на официальных представителей федеральных органов власти для обсуждения следующих вопросов. Порядок разоружения этих незаконных вооруженных формирований и групп и порядок их включения в мирную жизнь в Чечне. От имени федеральных властей эти контакты уполномочен будет осуществлять Виктор Ерменович Казанцев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, куда входит Чечня. Хотел бы также пользуясь случаем сказать. Несколько слов о сегодняшней встрече с руководителями мусульманских духовных управлений России. Эта встреча была проведена по их инициативе. Они вышли с предложением провести в Москве международную конференцию, международную исламскую конференцию под лозунгом «Ислам против террора». Разделяю их озабоченности, которые возникают в связи с той ситуацией, которая складывается в мире. И без всяких сомнений эта поддержка будет оказана. Я считаю, что эффективно бороться с религиозным экстремизмом и фанатизмом, и не только с исламским, но и всякого другого толка, можно только при активном участии самих религиозных общин. Спасибо.